Зачем ты трогаешь вещи, пока я страдаю в тряске зловещей? Зачем закрыл ты все окна, мне нечем дышать, да я здесь ненадолго? Зачем ты заперся в ванной, смывая весь груз? Я его не боюсь, и об стену долблюсь, снова плачу, смеюсь. И так постоянно... Зачем взорвался нехило, как колба с горючим и сотней тротила? Зачем, предав свою правду, разрушил преграду, сломав баррикаду? Затем, что когда-то однажды я вмигу порхну, будто в мигу паркну, будто планер бумажный, и станет так пусто, с печалью вчерашней, но